Да, спасибо за победу, но хочу сказать, наверное, слова благодарности ребятам, которые смогли, смогли дотерпеть и добиться положительного результата. Ну, что касается игры, если разобрать два тайма, в первом тайме, что у нас не получилось? Первое, это не получилось, наверное, создать голевые моменты возле ворот, за счет чего не получилось, за счет того, что... Мы не разворачивали игру, упирались в один фланг, хотели преодолеть хорошую оборонную шахтера, за, счет, за счет, насыщенную за счет какого-то фланга, но теряли мяч и не получались атаки. Плюс ко всему не было, наверное, фланговых передач, то что мы просили от наших крайних нападающих, либо защитников, которые подключаются. Что касается, ну, в перерыве с ребятами переговорили, заострили некоторые детали на которые надо обратить внимание во втором, во втором тайме, вышли, провели неплохую атаку, с которой забили гол. Вот это и просили, что нам надо были передачи с фланга. Они оттуда, она оттуда пришла, где Бакич реализовал момент. После этого, знаете, понятно, что Шахтеру надо было отыгрываться. Они, естественно, начали играть больше первым номером, но моментами, когда мы прессинговали, либо убегали в быстрой атаке, могли, наверное, тоже забить, забить гол. Ну и хочу сказать, наверное, то, что Вратарь у нас сегодня тоже очень хорошо сыграл, выручил в некоторых моментах, ну, подытожить, вот в конце, наверное, так можно сказать, что касается по игре. Спасибо. Вопросы? Не будет вопросов, Елизавета, пожалуйста с победой, поменяли вы сегодня Калинина, сразу после первого тайма, что с ним случилось, или просто почувствовали, что нужно усилять атаку? Ну, у Калинина, нет, не усилять атаку, у Влада проблема, эта проблема, наверное, еще была с игрой молодежной сборной, что мы знали, что у него, хотя, хотя как бы, поговорив с ним, он сказал, что все нормально. Но видно, видно, видно, пока был не на сто процентов готов перерыв, просил замену. Еще вопрос посмотрите что с бегуном когда Роман сможет увидеть на поле, значит восстанавливается. Ну, не восстанавливается. Вопросы есть. Ну, сегодня, сегодня было обследование, мы проводили обследование. Там по результатам обследования доктор должен сдать. Но есть пока у Рома небольшие проблемы со здоровьем. В сезоне никому не удавалось обыграть «Шахтер» более чем 1-0. Это вопрос, который они выступали. Это связано с их хорошей защитой, как вы сегодня почувствуете на их игре. Да, вы все правильно говорите. Это «Шахтер» — это одна из команд, которых меньше всех пропустила в нашем чемпионате. Естественно, у них есть хорошие исполнители как в обороне, так и в атаке. В атаке у них вообще очень большая группа хороших исполнителей. Ну и, видите, ну хотя были моменты, где мы могли, наверное, еще реализовать довольно плотная октябрь, некоторые игры там буквально через 3-4 дня. У нас еще в начале ноября ждет перенесенный матч с рекетикам в ВГУ, довольно плотный график. Может ли это быть проблемой на конец сезона для ребят? Ну, проблемой, наверное, календарь для всех. Единственное, что у нас это не сыгранная игра нам чуть, может, потяжелее будет в некоторых моментах. Но все будет зависеть, в первую очередь, как я вижу, концовка это от психологии, как мы подойдем в психологическом плане к этим играм. Плюс не хотелось бы, конечно, никаких микроподвреждений либо, либо, либо болезней, то есть вот этого надо вот этого избежать, я думаю, тогда. но по сути, да, будет очень тяжелая, у нас очень, очень серьезные игры. Даже касается, что в следующей игре надо быть готовым. Спасибо. Три а, игры на тракторе, три победы. Хочется ли возвращаться на Динамо? С какого результата? Ну, тут не в результате дело дело, хочется, не хочется возвращаться. Мы же играем для болельщиков. Понятно, что комфортнее, наверное, играть на Динамо. О, комфортнее для болельщиков это быть на Динамо, скорее всего. Но то, что касается если то можно сказать, наверное, спасибо тоже, как бы, работникам. То есть, даже при такой погоде, то, что у нас было сегодня целый день, и ночь ну, лил дождь, в принципе, поле, наверное, в каких-то моментах э -э, выдержало. Спасибо. Есть еще вопросы? Милич Чурчик чуть ранее сказал, что это чуть ли не главная опасность чемпионате Беларуси сейчас. Как прокомментируете? главная опасность, но нападающий такой и должен быть. Задача нападающих в первую очередь – это забивать голы. Когда ты забиваешь голы, то есть к тебе меньше всего, наверное, вопрос уже в других компонентах. Спасибо. Да. С переходом Игоря Габриэля у нас 5 матчей из 6 на 0. Связка Габриеля Швецов сейчас лучше в чемпионате Беларуси. Ну, не так сказать, что они лучшие. Есть хорошие связки в других командах, но то, что касается нашей команды, то если они сейчас играют в основе вдвоем, значит они, наверное, для меня и для нашего тренерского штаба это лучшая пока что связка, хотя с другой стороны у нас есть такие же футболисты, как и Сочивка и Наумов, это ребята все время готовы нам помочь, если кто-то из них не сможет. То есть я считаю, что они тоже очень квалифицированы и помогают нам вкладывать в командный результат тоже свою силу. Все вопросов? Больше нет? Еще раз Спасибо, Спасибо большое.